Экран мой видно, скажите. Видно. Не слышу. Алло. Видно. Это все, видно. И меня теперь видно, да? И вас, Геннадий, видно. Вот, хорошо. Здравствуйте, Наталья. Запись у нас идет. Все нормально. Вот. Ну, Но еще немного подождем. У нас еще есть несколько минут. Две или три минутки. У нас есть. Подождем. Подойдут. Здравствуйте, Любовь. Добрый Гал... вечер всем. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Да. Всем добрый вечер. Добрый вечер всем. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня две Галины. Однако говорит Ольга Николаевна, вожатая. Почему вожатая? Не знаю. Потому что, потому что, когда она была, наверное, в классе в пятом, а я училась в педагогическом училище. Была на практике на педагогической, она была в моем отряде. И вот ага. с тех пор, это уже сколько прошло лет, и теперь вот она так меня и пишет, вожатая. Понятно. Ясно. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Ну что, уже у нас уже достаточно. Может быть, потихоньку начинать под, подключиться. И Ольга и Олег, они должны подключиться. Я так думаю, что может еще не доехали. Да, вроде говорила, что будет, на, будет сегодня на занятии. Да нету я говорила, что они доехали. Угу. Ну пока нету. Ну, Подключатся, я думаю. Ну, наверное, ну, пунктуально, ровно в 9. Ну, давайте, да, у нас уже ровно 9. У, нас -то, у вас там 9, а у меня уже 11. У вас уже, у вас уже спать можно ложиться. <сínt> <сínt> да, <сínt> ничего, <сínt> нормально все. Так, ну что, давайте начинать, я там самый первый по списку, да, давайте будем начинать, а там они подключатся. Давайте. Давайте так. Итак, значит, поддержание, ну, самое такое главное для нас с вами это поддержание физической формы, хорошего самочувствия и отличного внешнего вида. Вот. И, как правило, жизнь показывает, что это требует немалых усилий. Вот. Особенно, значит, требует различных спортивных упражнений, спортивных нагрузок, зачастую диет, массажи и прочего. А также требуется сбросить большое количество лишних килограммов, у кого они есть, у кого нет, значит набрать, у кого не хватает. Ну, а если снизился иммунитет, и простудные инфекции просто прилипают, так как сказать, э, ну, достают, так сказать, простывают часто человек, вот, то как раз вот. Вот это чудесное средство, которое у нас есть в компании, напиток Pure Hair, чистое сердце йогу, оно является отличным помощником. Это, значит, сухая смесь натуральных ягод, клубники, клетчатки, фруктовых кислот и удивительных природных соединений, которые называются бета-глюканом. Эти вещества содержатся в зернах овса, ячменя, грибах, дрожжах и некоторых видах бактерий. Они имеют сильные противоопухоли и иммуномодулирующие свойства. Обладают радиопротекторным эффектом. Причем выделенный из зерен, из зерен овса бета-глюкан, повышая работоспособность иммунной системы, не вызывает чрезмерной иммунной реакции, что очень важно при аутоиммунных недугах, то есть это аллергии, там различные еще там высыпания и так далее. То есть очень такой полезный напиток. Вот здесь у меня на слайде его состав, то есть в одной порции я хочу еще что, я хотел бы показать вам Данный напиток, сейчас я покажу вам. Значит, смотрите, ребята, вот такая коробочка. Вот такая коробочка, да, В которой он находится. В, ней, в этой коробочке находится 14 США. Ну, саше это вот такой пакетик маленький. Я не знаю, там плохо видно, наверное. Вот так видно лучше, да? Значит, видно. Да, его открывают его открывают, разводят в 200 или 150 миллилитрах воды, желательно градусов 70. Вот. И тогда происходит чудо, он разводится без комочков, и можно его употреблять. Он не дает никакой аллергической реакции, то есть ну вот я, например, его употребляю уже длительное время, примерно месяца два, наверное. Вот. И я честно скажу, результаты есть. Очень хорошие результаты для меня, потому что у меня был такой диагноз, вот, и сейчас я просто не нарадуюсь. Вот. У меня просто ну, ритм стал нормальный, пульс у меня пришел в норму, давление еще немножко прыгает, ну это как бы, я думаю, и это все наладится, все будет хорошо. Значит, кому он нужен? Это когда вот нужно излишний холестерин убрать, то вот этот вот как раз напиток, он будет в тему. То есть, все просто. Смешай, стряхни и наслаждайся вкусом. Дальше, значит, когда это вот убираем уровень холестерина, когда хоть хотим сохранить сердце здоровым, а сосуды чистыми. Ну и... Это все-таки продукт питания, потому что и он находится в разделе питания. Можно сказать, это использовать его либо на второй завтрак, либо на первый завтрак. То есть, когда нужно скорректировать вес, излишний ну, вес, допустим, да, надо убрать, то им можно заменять завтрак. И главный компонент, я уже сказал, это бета-глюканы. Уникальные пищевые волокна, полученные из отборного овса, они легко растворяются в воде и обеспечивают организм не, не, не медленными углеводами. Значит, в одной вот этой вот соше, в одной вот этой вот саше, да, содержится три с половиной грамма этих бета-глюканов. Это гарантированно снижает они уровень холестерина, регулирует уровень глюкозы в крови улучшают работу пищеварительного тракта, насыщает организм пищевыми волокнами, вызывает чувство сытости. Ну, это как раз вот для тех, кто любит по ночам к холодильнику бегать. Вообще прекрасная штука. На ночь можно выпивать и спокойно спать. Значит, бета-глюканы оказывают на организм мощное положительное воздействие. Они повышают иммунитет. Обладает противоопухолевым действием. Поддерживает иммунитет при бактериальных, вирусных, паразитарных или грибковых недугах. Поддерживает силы организма при психических стрессах или чрезмерных физических нагрузках. Помогает снижать уровень холестерола и триглицид, или триглицидов. Контролирует уровень сахара в крови. Обладает сильным антиоксидантным действием. А также поддерживает нормальный уровень влаги в коже и защищает от радиации. Значит, йогун ⁇ это смесь для напитка чистое сердце с биоактивными ветоглюканами. Это не только вкусный источник витаминов и пищевых волокон, но и поддержка работы сердца. Бережная очистка сосудов от холестерина, нормальное пищеварение, также сильный иммунитет и нормальный писк. Сладко, вкусно и без сахара. Никаких искусственных добавок, только измельченные ягоды, клубники и натуральные подсластители. Значит, все это разводится вот, пока Ну и все. И наслаждайтесь вкусом, как говорится. И вам сосуды и сердце скажут спасибо. Значит, в упаковке, вот в этой вот упаковке, вот такой, да, всего 14. Саше, ну, то есть порции смеси для приготовления напитка ну, по одной порции в день этого достаточно чтобы на 100 процентов обеспечить организм бета-глюканами и снизить уровень холестерина <coughs> женщины и мужчины стремящиеся как можно дольше сохранить тонус кожи и привлекательность могут на основе смеси приготовить вкусные чрезвычайно эффективные коктейли смешивая напиток с творогом, бананами, грушей, хурмой, овсяным печеньем, свежими и замороженными ягодами. Такие коктейли насыщают, обеспечивают организм необходимым набором витаминов и минералов, а что самое главное, надолго оставляет чувство сытости. Мы, я еще раньше был в одной в сибирском здоровье, только в другой команде, и там мы проводили презентации, да. Ну, давали пробовать, приглашали посетителей, значит, давали пробовать. Вот примерно так мы смешивали, давали пробовать, людям очень нравилось. Действительно, сытость очень, так сказать, есть и вызывает, ну, нормальное такое ощущение. Значит, вот этот вот йоу со вкусом напитка, вернее, напиток со вкусом клубники, это отличный продукт. Незаменимый для тех, кто много времени проводит на работе. А, ну, можно просто легко удовлетворять чувство голода да, и поддерживать баланс энергетический. И употребление вкусного напитка поможет избежать вредных перекусов, особенно вот этим фастфудами, сохранить фигуру устроенную, и иммунитет крепкий. Внутри каждого пакетика, я уже сказал, 3,5 грамма биоактивного бета-глюкана, измельченные ягоды клубники и калорийность одного пакетика составляет менее 1,1% суточной нормы ну вот в принципе у меня всего что я подготовил можете задавать вопросы я постараюсь ответить ну или кто-то дополнить желает пожалуйста я скажу несколько Да что это очень приятный Пожалуйста. и вкусный напиток. Вот, я его пью периодически. Например, месяц пью для профилактики атеросклероза, аорты, сердца, сосудов. Вот, то есть пью его на постоянной основе. Ну, допустим, месяц-два пью его. И желательно, конечно, его лучше пить с утра. Вот. Если вы, например, утром встали и выпили какой-то фитосорбент, что через полчаса лучше выпить вот как раз э, этот напиток ЮГО, здоровое сердце, вот, да, чистое сердце. И действительно там же клетчатка, вот, она полезна для кишечника, поэтому здесь как бы двойная польза и сосудам, сердцу, да, и как питательный напиток для нашего здоровья, кто стройнеет. Он действительно насыщает. Выпьешь, когда вот, ну я вот, например, не всегда могу пакетик выпить за раз. Мне пол пакетика хватает. То есть я в кружку наложу небольшую и выпиваю. То есть как бы мне пакетика на два раза хватает. Вот. Очень вкусный, приятный напиток. Но у кого есть проблема с сосудами, то, конечно, обязательно по пакетику пить надо. И продолжительно, не один месяц, а можно пить. Ну, даже регулярно, на постоянной основе. Так, Геннадий, спасибо, все доходчиво. Все понятно, рассказал, вопросов нет. Еще, может, кто-то что-то хочет сказать. Если никто не хочет сказать, тогда давайте переходить э, к следующему продукту. У нас сегодня будет э, следующий продукт. Изъявила желание рассказать нам Галина Вожата. Турбо-чай, -турбо -турбо Пожалуйста, вам слово, Галина добрый вечер всем вожатая, конечно, была очень давно ну пусть теперь будет где-то так вожатая ну по жизни, может, для кого-то подпольная кличка ну да ну вот сегодня при подготовке сегодняшней мне вот интересно, как выставили тему я в тот раз попробовала мне интересно, потому что это очень полезно, для себя много открываешь, не только слушая, но и когда готовишься, еще больше как-то усваивается. Ну вот э, первую тему я взяла, это вот э, турбочай. Его смело можно порекомендовать тому, кто желает оставаться активным на протяжении всего дня. Этот э, травяной очищающий напиток. Всем надарит комфорт, а имбирь и курильский чай помогают нормализовать обмен веществ. Благодаря этому чаю можно легко заниматься любимыми делами и не думать о тяжести в животе. Этот напиток идеально подходит тем, кто начинает процесс похудения, кто понимает, что его рацион не сбалансирован, кто желает избавиться от дискомфорта в животе, кто стремится поддержать себя в форме, кто часто сталкивается с отеками. И вот для меня это, конечно, тоже открытием стало. Все, все вот эти вот достоинства этого чая. Как это работает? Семна избавляет от избытков жидкости и ускоряет работу кишечника. Имбирь тонизирует, ускоряет жиросжигание и очищает организм от токсинов. Курильский чай помогает нормализовать обмен веществ. Принимать этот чай очень просто. Нужно залить один пакетик кипятком и дать настояться. Пить по полстакана два раза в день. Или же, если хочется достичь быстрого эффекта, можно выпить сразу э, один стакан, но один раз в день. Целиком стакан. Э, в упаковке 30, содержится 30 фильтр-пакетиков. Цена, в общем-то, тоже 210. Это совсем небольшая цена. И, и столько полезностей. Ну вот про этот фиточай. Значит, я что нашла, все рассказала. Может быть, я сразу а расскажу ты про ты другой чай, а, но а пока еще. Его... У вас есть его показать? Вы сами пьете этот чай, нет? Нет, я пока, пока я ничего не пила, я просто, вот не... как пока я принимаю <съем> только уставную систему. А чай? Чай, вот я говорю, что это очень полезно, пока готовилась, я наметила себе уже что-то приобрести, какой-то, какой-нибудь я обязательно возьму. Я хочу показать. Видно, Геннадий, нет, что я показываю? Я уже успела вперед. Видно, Оля, видно. А когда вместе. Вместе показываем нашу помощь, Вот. Так что вот такие молодые. Хорошая Хороший чай. Вот такие пакетики. Ольга, ну ты тоже показывай. Вот такие пакетики. Ой, вообще, mm -hmm. вот кто страдает, например, запорами, этот ваш друг по жизни. Вы всегда его с собой берите. Если не нужно в аптеку бежать и какие-то химикаты покупать, вот это вот просто mm -hmm. чудо-чай, турбо. Вот одного пакетика хватает, вот. вот эта коробочка, она должна быть всегда со всеми, куда бы вы ни пошли, он вас прочистит от и до. Не только кто хочет похудеть, да, у кого проблема с кишечником, натуральной травы, запарил стакан и пей два дня, поставь его в холодильник, чтобы он не прокис вот, он вычистит то что можно. Вот, все, ну, что я... Наталья. Наталья. Хорошо, это полезно. Я пила другой чай, тот Байкаль, Байкал, Байкало. Теперь можно попить этот, чтобы не было привыкания. Взяла себе на заметку. У -у -у. Да. Девочки, вот такой такой еще лайфхак хочу сказать. Вот у меня есть термосок, термосок такой небольшой. И я туда его завариваю сразу, один пакетик заливаю. Он что-то там, наверное, чуть больше пол -литра. И он настаивается, когда он такой прямо насыщенный получается, вкусный-вкусный. Так что вот попробуйте. Ну вот мои клиенты называют этот чай не очень красивым словом, но я вам его скажу. Вот одна прямо мне пишет смс и говорит, Наталья, купи мне чай Дристун. Я первый раз услышала слово, чай Дристун, я говорю, почему? Короче, эта женщина работает прокурором, да, и она не знала. Я ей говорю, да возьми с тобой на работу, ну и пей его там. Ну она и стала пить не один пакет в день, а запаривать в течение дня, его пьет. Ну и все, у нее заседание, как началось у нее там все, у меня, говорит, волосы дыбом встали по всему телу. У меня, говорит, мороз по коже прошел. Я, говорит, забыла, что хотела говорить. Вот, но Он... полюбила, тем не менее, этот чай, потому что вот у нее проблема с кишечником. И вот она что-что, этот чай постоянно берет. Она, говорит, это мой любивичек. Называет его вот чай-дрестон. конечно, если не в меру пиладок. Все хорошо в меру говорит о том что чай работает работает да но вот этот вот байкал там тоже он видимо попроще может быть поменьше у него действия но он тоже работает все я уже вот сколько стала, как как как стала употреблять более активно пользоваться продукцией ну и все работает да это точно как можешь предлагать, когда сам не пробовала, когда сам уже испытал на себе, уже можно смело предлагать кому-то другому, у кого какие-то проблемы. Но я пока еще никому не предлагала. Mm -hmm. Но своим, а, да, своим рекомендую, вот своим семье своей. Надо просто mm -hmm. спрашивать у а как вы входите в туалет? У нас 90% населения да? страдают допорами, а все начинается mm -hmm. с кишечника. Поэтому у нас прямо поле непаханное, можно всем предлагать этот чай. И хоть и сегодня люди говорят, денег нет, но на чай они точно найдут, испытают облегчение и скажут нам спасибо. Между прочим, я у евреев есть такая традиция, да, они когда встречаются, первое они спрашивают, как ваше здоровье? Вот мы обычно да, спрашиваем, а они говорят, а как вы ходите в туалет? <смех> вот, мне сегодня, сейчас Ольга напомнил, вот первое, что они интересуются, а как вы ходите в туалет? То есть, если человек ходит в туалет хорошо, значит, у него со здоровьем все прекрасно. Поэтому действительно, я согласен с Ольгой, да, надо действительно первое, с чего начинать, это предлагать. Вот это так, ну что, по чаю давайте по следующему переходить напитку, да? Напиток у нас сейчас идет, значит, облепиха и корица. Это тоже напиток из серии Йоуго. Павловская Валентина. Валентина у нас сегодня здесь? Да, здравствуйте всем. Пожалуйста. Добрый вечер. Вам, вам. Я вам сегодня расскажу о напитке облепиха и корица. Один оксидант – хорошо, а два – настоящая бомба против старения. Это сила куркумы, куркулина для молодости. Мощные антиоксиданты куркумина и дигидрокверцетина вступают в дуэт, усиливают действия друг друга, защищают здоровье клеток, продлевая строк их жизни эффективно борется с, оксида... с окислительным стрессом и улучшают внутриклеточный энергообмен. Куркумин, его активность выше, чем у витаминов С, Е и бета-каротин, а эффективность доказана современным научным исследованием. Регулярный прием куркумина защищает клетки от повреждения свободных радикалов, тяжелыми металлами и даже радиациями, предотвращая старение мозга, уменьшая дискомфорт в суставах и улучшает их подвижность. Гигидроперцетин – это натуральный гипотепроектор, антиоксидант и капилляропротектор, который проявляет противовоспалительным и иммунокоррегирующим активность. Регулярный прием дегракверцистина замедляет процесс старения на клеточном уровне. Он улучшает движение крови по капиллярам, мелким артериям и венам и защищает клетки, клеточные мембран... мембраны обеспечивая сохранение их целостности. В компанию Куркумину и Дигидрогверцетину составляют натуральный яблочный сок, эстраты ягод, облепихи, ароматная корица, а также сильный природный плаваноид рутин. Антиоксидантная защита, витаминная поддержка обеспечена вам по всем фронтам. И заметьте, никакого сахара, только польза и отличный вкус. Радуйтесь жизни и наслаждайтесь безлимитной молодостью. После, вот что я хотела рассказать о <coughs> напитке. Так, вопросы, дополнения, пожалуйста. Вот когда мы с мужем проболели ковидом в прошлом году, и как раз этот напиток выпустили, и я его сразу купила. Конечно, я вам хочу сказать, что он на любителя, если кто его пробовал, да? Почему? Потому что там есть корица. Кто корицу купит? Запах корицы. Тот и. не сможет его пить. Вот. А вообще, конечно, он очень и очень вкусный. Очень приятный, насыщенный оранжевый цвет. И вот мы после ковида восстанавливались именно вот им его иммунитет восстанавливали. Почему? Вот как сейчас Валентина сказала, что в составе есть дегидрокверцетин? Что это такое? Это природный антиоксидант из сибирской лиственницы. Сейчас очень многие люди гоняются за дегидрокверцетином в аптеках. У нас как бы в чистом виде в сибирском здоровье нет его, но он у нас есть во многих-многих вот э, наших продуктах, в том числе вот в этом напитке яблоко и корица. Он здесь содержится в нормальном количестве, которое необходимо нам. Поэтому, друзья, вот кто его не пил, попробуйте очень вкусный напиток для иммунитета. И если вы сильно переболели, лично мы его пили целый год. Вот сейчас мы его только не стали пить, потому что лето. Но я думаю, что в августе месяце, в конце мы его начнем уже пить. По утрам встал утром, вместо кофе, вместо чая, вот его. То есть иммунитет он очень хорошо повышает. Действительно помогает для здоровья. Так, еще кто-то желает дополнить? Если никто не желает дополнить, тогда мы будем переходить к следующему напитку. Это э, напиток э, защита иммунитета, лимон и имбирь, э, Загребелина Галина. Вам слово. Добрый вечер всем. Ну, Я сегодня расскажу о напитке иммунодринк, защита иммунитета, лимон и имбирь. Это цитрусовый напиток для поддержки иммунитета, который помогает укрепить организм и повысить сопротивляемость инфекциям. В этот напиток входит арабиногалактан. Это уникальное вещество, полученное из сибирской лиственницы обладает двумя ключевыми действиями, способствует росту полезной микрофлоры кишечника, повышая общую активность местного иммунитета и точно воздействует на иммунные рецепторы, активизируя быстрый иммунный ответ. Плюс сжигает активность, ой, сжигает, снижает активность свободных радикалов и обеспечивает профилактику бронхолегочных заболеваний. Следующий компонент это витамин D3, который поддерживает высокий тонус организма, нормализуя выработку гормонов и улучшая обменные процессы в клетках. Также витамин D3 усиливает действие арабиногалактана, обеспечивая организм ресурсами для восстановления сил в период межсезонья холодов и недостатка солнечного света. Также входит в состав молотый имбирь, который оказывает выраженное стимулирующее действие, поддерживает высокую работоспособность и обеспечивает сильный бодрящий эффект. В этот продукт также входит, входят натуральные соки, Апельсина и лимона. В этом напитке нет сахара и нет искусственных ароматизаторов и усилителей вкуса. Напиток этот: в общем, в коробочке находится 8 штучек, 8 пакетиков. Пакетик содержимое пакета разводится теплой такой водой с горяча 15, ой 115, 150 или 200 миллилитров воды размешивается и принимать его лучше сразу так и в общем вот этот вот напиток лимон имбирь это такая хорошая альтернатива аптечному. Колдрексу, которые... Ну вот, те препараты аптечные, тоже напитки, которые содержат большое количество парацетамола. Выпил вечером и утром здоров. Вот это вот напиток такого же свойства, можно сказать, который... Помогает организму справиться вот с простудными симптомами быстро. Ну, в общем-то, все вроде. Да, его, конечно, лучше пить горячим, И как горячим. чай. Вот. И так как он бодрит, ну, если на ночь его выпить, то можно ночью не спать. То есть надо помаленечку попробовать его, да? А так-то он, Нет. конечно... Нет, Наталья, вот у меня, когда были такие, ну, начинает болеть горло, начинает это, я, в принципе, на ночь пила, ничего. Вот я и говорю, что и нужно не... проверить, пила. потому что, потому что ну, он на всех по-разному действует, вот, если его давать детям, то у меня соседи его дали детям, я порекомендовала, они ночь не спали, бегали всю ночь, хоть и болели, бегали, поэтому его надо вот, Пробовать, он кому как идет. вот. И, конечно, лучше его пить горячим. Несколько раз в день можно горячим его пить, да. Он такой приятненький на вкус тоже. вот. Вместо терафлю, вместо колдрекса, только он натуральный. Натуральный состав здесь, да. Да, из натуральных продуктов. Угу. Сезон простуд, он вообще просто великолепен. Прикупила, жду осени правильно Галина Сане нужно готовить летом да так еще какие-то дополнения будут у кого-то или вопросы пожалуйста задавайте а это составка целая бомба не только дигидрофлаворацитин но тут еще и арабиногалактан то есть это вообще крутейший напиток сейчас как бы вот эти два, рабиногалактам и Дегидрокверцетин, все про них спрашивают. тут вот у меня спрашивают, а у вас продается Дегидрокверцетин? А рабиногалактам я говорю, нет. У нас, говорю, есть они вот в ну, продуктах в составе уже есть, в нормальном количестве. И многие люди не покупают, уходят, да, ищут там в других каких-то компаниях. вот Потом все-таки в аптеку идут, ищут, да. Вот он все равно приходит в Сибирское здоровье и говорят, ну ладно, ну давайте там закажите мне. Начинают пить, и продукт начинает людям нравиться. Ну, хотя многие сначала с недоверием относятся. А вот когда начинают пить, и когда он начинает помогать, и дает еще результат этот продукт. Ну, у меня мужик один, вот с него ковидом болел, 10 пачек его заказал. Я пришла в магазин у нас в Тайшете купить. Мне говорит, ты что, с ума сошла? У нас столько нет, и мы тебе столько не продадим. Вот мне пришлось заказывать через интернет-магазин. Вот. Я потом у этого мужика спрашиваю, зачем вам столько много? Ну, хотя, какое мне дело продать, да и все ему, да? Он говорит, я себе купил, дочке купил, сыну, соседу, всем. И вот они столько покупали, именно вот этот вот напиток. Я говорю, у нас еще другие напитки хорошие есть. Он говорит, нет. Этот вот только. Поэтому, кому что понравится, поможет. Ну, я есть. скажу еще, дополню, Наталью. Это вот сейчас ВОЗ уже говорит о том, что идет опять новая волна вида омикрона. А вот я, когда вышел из больницы, да, мы же там заразились этим омикроном, и вот я, когда вышел из больницы, мне товарищ, который меня первый раз лечил, он сразу мне посоветовал, говорит. Приобретай дигидр, дигидрокверцетин, вот этот вот. Он очень хорошо э, лечит именно вот этот вот ковид. Э, Только вот этим можно и вылечиться. А, и, поэтому, да? народ, поэтому народ сейчас бегает, ищет этот дигидрокварцетин и, и все, что содержит этот дигид, дигидрокверцетин, все раскупается прямо на уровне. А тут... что именно дигидрокварцетин. А то, что что он в составе есть, нет, нам не надо, нам надо именно его отдельно. Не, но он есть отдельно, он стоит дороже, гораздо дороже, он за тысячу рублей э, там да. стоит, и, да. и доза там уже э, значит другие, и надо да, по, да. по 6-7 по таблеток эти, при, покупать и получается да, что Гораздо выгоднее купить вот этот наш продукт, чем э, вот тот, который в аптеке продается, потому что там для взрослого доза очень большая, а ну, флакончика хватает, очень быстро кончается, на три дня. Да, ну, да. Я покупал, потому что сам это все пробовал на себе. Да, да, и скидки никакой нет, а у нас еще и скидка от 5 до 20. Да. А, здесь дело, а здесь еще кэшбэк, так сказать, 25%, да, нормально. Вот. А там полную стоимость платишь, и здесь как бы все равно выгоднее. Ну, то есть продукт проверенный, сибирский. Да, да? натуральный. А натуральный. При Байкале, натуральный, сердце Сибири, поэтому тут вообще, ну как не доверять. Мы же сибиряки в Сибири живем. Ну вот они сибиряки, да, Геннадий? Ну мы на Дальнем Востоке тоже себя Ну а мы-то сибиряки, мы за все за свое сибирское, натуральное. Конечно, конечно. Все правильно, я с вами полностью согласен. Так, ну что, давайте переходить к следующему замечательному напитку, который называется банан-персик. Яна Колесникова у нас сегодня. Пожалуйста, яна здесь. Добрый вечер всем. Да, здесь. Слышно меня? Да, да, да, слышно замечательно. Добрый вечер всем. Я, я расскажу... Она... А, надо... Я расскажу, давайте включайте. камеру. Давай я думала, так можно хорошо. Нет, пусть тебя все посмотрят. Лучше с камерой. А, камерой. Возможно, включить лучше с камерой. А ну, пусть. Так, Опять я не туда наружу. На камеру, во, молодец, Яна, сейчас тебя хорошо видно. Добрый вечер, Сегодня... Яна. Добрый вечер всем. Сегодня я расскажу про напиток Юго, антиэйдж, Drink. банан, персик. Не знаю, правильно, неправильно сказала. Правильно, правильно. Вот, о продукте «Пей юго, держи курс на красоту». Природа создала женщину прекрасной. Об этом говорят, об этом заботятся эстрогены, женские половые гормоны. Но с возрастом их количество уменьшается. Но наука современная подтвердила, что природные формулы могут замедлить возрастные процессы в целом, а также облегчить, период гормональных изменений у женщин. Растительные экстракты, богатые фитоэстрогенами, восстанавливают баланс женских половых гормонов, продлевая красоту и молодость, улучшая психоэмоциональное состояние и оказывая заметный антиэйдж-эффект. Натуральный напиток, вот этот антиэйдж, с фруктовыми нотками, ваш любимый коктейль который отвечает за красоту и молодость. Фитоэстрогены сои заботятся о красоте кожи, волос и ногтей. Комплекс растительных экстрактов поддерживает женское здоровье и обеспечивает хорошее самочувствие. Вот. Ну и еще надо рассказать о том, как этот напиток наш работает, Anti эйдж он продлевает красоту и молодость кожи. В него входят изофлавоны, сои, которые препятствуют образованию морщин, стимулируют синтез коллагена и гиалуроновой кислоты. Поддержка женского здоровья. А сюда входят экстракты боровой матки, солодки и шалфея. Они препятствуют воспалениям и заботятся об отличном самочувствии. И, конечно же, с для фигуры, потому что без глюкозы и фруктозы. Там содержатся пищевые волокна для отличной работы желудочно-кишечного тракта и контролем над аппетитом. Ну вот так вот. Но напитка у меня этого нет, я его не пробовала. Молодец, Яна. А тебе уже захотелось его попробовать? Нет? Ну, конечно, такой вкусный, и Нет, еще, ну, ладно, да. фигура как бы я худенькая, а тут-то здоровье и гормоны, и все это как бы, конечно. да, и настроение, и красота, конечно, да. захотелось. Ты же, я Яна, у нас медик, и ты понимаешь, да, вот, что такой напиток, кстати, не очень дорогой, очень вкусный, я думаю, что ты его захочешь это, в будущем приобрести себе. И вообще он хорош не только для красоты, как мы говорим, внешней, но и внутренней, у кого климакс. Вот хорошо его пить. Приливы, у кого гормоны начинают плохо вырабатываться, вот да, очень хороший этот вот напиток. У меня тоже его сейчас нету, чтобы вам показать. Может быть, Ольга Коростылева, у вас есть показать такой напиток, нет? У меня, у он, меня к сожалению, он. У меня Каля, есть. Ну, покажите, я пожалуйста, включитесь его, чтобы Яна даже посмотрела, какой вот он. У меня хорошо. просто... Вот. Да, покажите, даже вытащите Ой. стикер, покажите. Да, да, да. Сейчас минутку минутку Ды, ребята, я вот тоже Я Что вот тоже не могу стикер за раз, например, выпивать, Яна. Вот его, ты худенькая, да. Я думаю, ты тоже не сможешь стакан за раз выпить. Вот его можно да. даже половинку разбавлять и пить. Просто Видно? чудо напиток. Вот видно такой. видно ага и, я и пошла развела и буду сейчас пить, наслаждаться да галина там же гиароновая кислота представляете она же не только для красоты она же еще героновая кислота участвует в синтезе в выработке синовиальной жидкости в суставах вот когда марафон мы да. проходили вот а еще да, для да, суставов да. это хорошо очень очень хорошо вот, так что, Галина, вот, вообще молодец. Вот что имеете? Да. да. И наши суставы и... нам спасибо скажут за это. Спасибо, Яна. Молодец. Хорошо выступила. И Мита. вам спасибо всем. Молодец. Приятно было слушать тебя. Спасибо. Что у нас там Пожалуйста, пожалуйста, заполняйте. Вот я тоже пила такой напиток, и он мне очень понравился на вкус. И знаете, что я делала? Вот один раз я размешала этот пакетик, причем воды я добавила не 200, чуть-чуть меньше, чем стакан воды, Налила, ну, развела этот пакетик, и забыла его выпить. И пока он стоял, он у меня стоял всю ночь, и на утро я, я его выпила, пищу, и да. это, был, это был сок с мякотью. Получился, что это, я опять размешала его ложечкой, и, это, и получилось как это сок с мякотью. И намного вкус вот этот вот э, раскрылся, и персика, и банана, он все так, ну, ароматнее стал, Вот так вот. Спасибо, Дина. Ну, вообще, я смотрела вот Елену Петрову, она про наши напитки, про эти, рассказывала, функциональное питание, да. Она говорила так, что вообще все вот эти напитки, Юго нужно пить сразу. Вот развел и сразу выпил, потому что все целебные свойства, вот именно пока ты их развел, лучше пить так. Они, потом, они потом там, в кишечнике, они потом там становятся, как да. вот вы говорили. да. Там же клетчатка, и когда мы сразу выпили, она разбухла в кишечнике, мы за этого кушать не хочем. И вот да. поэтому, если простым языком говорить, что лучше выпить сразу, это все, не оставлять на потом. Так, у нас сейчас э, будет э, о напитке э, красота и молодость рассказывать Татьяна Мельник. Татьяна Мельник здесь у нас сегодня? Да, Пожалуйста, вам слово, Татьяна. Слышно меня, да? Угу. Слышно. Это шикарный омолаживающий напиток. Красота и молодость. В состав которого входит коллаген, гиалуроновая кислота, витамин С. И все эти уникальные три компонента в легко доступной форме. Полностью усвояемые. Природное происхождение каждого из ингредиентов обеспечивает максимальное воздействие на кожу изнутри. Коктейль со вкусом и ароматными лесными ягодами, безусловно, доставляет удовольствие и поможет сохранить молодость и красоту. С помощью этого напитка нормализуется гидролипидный баланс кожи. Он сохраняет влагу, становится, кожа становится более упругой, плотной, в ней нормализуется выделение кожного стала. Этот коктейль можно пить всем, независимо от пола, возраста и даже тем, кто соблюдает строгую диету, поскольку в каждом пакетике всего 34 килокалория. И самое важное, нужно учесть, что отметить, что тут совершенно нет сахара. Пить желательно этот коктейль на 40 минут либо до еды, либо через 3-4 часа после еды. То есть повышается в таком случае эффективность сильнейшая кислоты и витамина С, своим действием поддерживает тонус кожи и, безусловно, свежий вид. Ги гиалуроновая кислота входит в состав соединительных тканей, внеклеточных структур организма, она помогает удерживать влагу во всех слоях кожи, предотвращает ее обезвоживание и появление морщин, препятствует старению, и, спро... и способствует регенерации. При ее участии происходит, безусловно, синтез коллагена. Кожный покров приобретает упругость и эластичность. Коллаген называют молодости, как мы все знаем, да? а, потому что от его недостатка появляются женщины. Если так можно выразиться, это вал лица. Кожа становится древней, неэластичной. С возрастом происходит уменьшение синтеза коллагена. Кожа теряет способность производить его самостоятельно. Желательно коллаген уже употреблять после 25 лет. Поэтому требуется постоянный его приток изнутри и снаружи. Кроме возраста, на количество этого белка Кожа влияют, конечно же, стрессы, безусловно, курение, ну и, конечно же, агрессивные лучи ультрафиолета. А витаминоз, злоупотребление алкоголем, несоблюдение режима на воздержание от белковой пищи или от недостатков его количества. Витамин С известен как противомикробное и противовоспалительное средство, усиливающее иммунитет. Он необходимый для синтеза коллагена. При нехватке его витамина синтез коллагена снижается или прекращается вообще. Поэтому для поддержания молодости кожи витамин С обязательно должен ежедневно поступать в организм. Еще Кроме всего прочего, вкусная, скажем так, оскорбитка помогает выводить из кожи токсины, защищает от солнечных лучей, преждевременное старения и, и хорошо осветляет пигментацию. Смель для приготовления напитка красота и молодость со вкусом лесных ягод, ну это, конечно же, настоящая находка. Кто, конечно, это понимает, здоровье, молодость кожи зависит не только, конечно же, от косметических уходовых средств, но и от правильного сбалансированного питания, еще раз повторюсь. В каждом стике содержится 8 граммов коллагена. Хочу еще отметить, что коллаген у нас используется говяжий. 45% суточной нормы гиалуроновой кислоты и 100% суточной нормы витамина С. Один коктейль, выпитый в первой половине дня, когда все три вещества усиливают наиболее эффективно, поможет чувствовать не только бодрость, но и обеспечит коже поддержку изнутри. Сделать ее бархатистой и подтянутой. Ну и э, в конечном итоге, в заключение скажу следующее. стопроцентный натуральный продукт. Э, понятно, что он не содержит абсолютно консервантов, усилителей вкуса, ну и конечно же красителей. В э, пакетик у нас разводится на 250 мл воды принимать его один раз в день в первой половине дня ну конечно же можно и на регулярном хочу сразу что первые ожидать ребята в идеале хотя бы месяц принимать ну конечно же можно будет после приема вопрос Заметить улучшение безусловно, волос. Ну и, конечно же, как я и говорила уже, упругая будет кожа. Не только на лице, но и вообще в целом и на руках, и на ногах. Скажем так, на всем теле. У меня все. Все, пожалуйста, кто-то дополнит или вопросы, пожалуйста, задавайте, Татьяне. Татьяна, вы сами пьете такой коллаген? Пробовали его? Другие продукты, которые говорила. Женщина, парикмахер, она три раза регулярно пьет этот продукт. Но я скажу, действительно, mm -hmm. результат на лицо. Да. Он очень вкусный. Mm -hmm. И вот, как вы сказали, ну, да, что там. Вы сказали, что в составе вот говяжий коллаген, то есть из говядины и вот его да, делают. Поэтому он очень хорошо полезен для суставов, у кого проблемы с суставами. И если его пить в целях в суставных программах, включать именно этот вот коллаген, то его пить только с утра и только натощак, только тогда он поможет суставам если вы его будете пить во время еды и вечером там, то не поможет. Вот утром встали и сразу выпили, не для красоты, а для суставов, если пьете. А, то есть у меня тоже есть результат вот по этому коллагену. Я испытала на своей маме. Вот у нее заболел локоть ни с того ни с сего, и у меня под рукой был этот коллаген. Я ей давала два пакета в день. Вот, ну значит вот три дня мы пили. На четвертый день, она говорит, локоть, ну, уже боль уходит, потому что он снимает воспаление еще вот там, напитывает сустав вот этим коллагеном, бычьим вот этим вот. Вот. И поэтому, если вот запомните, для суставов, это я тоже у Елены Петровой, вот она прям говорила, и прописывала, у кого проблемы с суставами, то дозы можно дозировки увеличивать до трех пакетов в день, и только с утра, и только натощак. Ну, градусов 70 такой горяченький сделали, не спеша, то есть не залпом его нужно выпивать, вот. То есть вот он действительно хорошо пом помогает, для в суставных программах, короче, его включать нужно, суставные программы, вот. У кого-то еще будут дополнения или вопросы, пожалуйста. Если нет, тогда переходим к следующему напитку замечательному. Это яблоко-лимон. Расскажет нам Рябова Дина. Пожалуйста, Дина, вам слово. Всем, всех приветствую. Я Дина. Сегодня я расскажу вам про комплекс активной клетчатки Фабер, яблоко яблоко-лимон». Здесь активные компоненты для контроля веса. Но и не только для контроля, потому что клетчатка нужна всем людям, каждому человеку. И в этом комплексе она активирована. В составе 3,5 грамма клетчатки. Ну, на самом деле это много клетчатки, так как всего лишь 5 граммов пакетик. И эта клетчатка дополнена цитрусовыми волокнами, ну и другими ингредиентами, которые можно прочитать на коробочке на самой. Все очень важные ингредиенты для того, чтобы пищеварение было нормальным. И в то время, когда снижают вес, тоже было пищеварение нормальным. Активная клетчатка, плюс ко всему, она контролирует аппетит. Ну и это очень вкусный напиток. Еще там в нем правильные углеводы и нет никаких сахаров, только натуральные подсластители. В коробочке 14 пакетиков по 5 грамм. Один пакетик надо разводить на 100-150 миллилитров воды. Лучше принимать его до обеда в первой половине дня. Также можно его разбавлять блендером и туда добавлять, ну, например, клубнику, можно другие фрукты тоже добавлять. Вот. в общем, у меня все. Пожалуйста, вопросы, где дополнения? У матросов нет я бы тоже хотела такой попробовать, но почему-то сейчас его нет у нас в продаже. В интернете его нет. В интернет да, напи написано нет в наличии, да. Даже в интернет-магазине его нет в наличии. Да. Стоит он 490 рублей. Балловое наполнение 10,7. Очень бы, конечно, хотелось попробовать летом. Дина, летом. Дина приходи да, на склад. К нам в офис приходи, у нас есть напиток, яблоко-лимон. Да. Много-много у тебя его там, Саша? Ой, Галя. Нет, не сильно много, но есть. Потому что есть люди, которые, я так думаю, захотят его купить. Да. Да. Ну есть, есть наличие. Так ну, что все. ходите. Хорошо, спасибо, придем. Так, я понял, больше <смех> больше не будет дополнений и вопросов, да? Тогда значит у нас сейчас нам расскажет опять Галина Вожатая о чудесном чудесном напитке э, малина, э, который называется «Малина». Пожалуйста, Малина, включайте микрофон. Включила уже микрофон. Да. Ну, вот об этом напитке я нашла очень мало, но меня это, конечно, для меня явилось открытием, так как обычно, вот, ну, по крайней мере, у меня восприятие защита от ультрафиолетовых лучей для лица, это крем, крем какой-то, бальзам какой-то, а этот вот чудодейственный напиток, малина, является ягодным антистрессом для кожи лица. Защищает как раз от негативного воздействия, воздействия ультрафиолетовых лучей и свободных радикалов. В упаковке, правда, содержится, ну, на мой взгляд, мало. 50 грамм, то есть 5 порций по 10 грамм. И стоимость меня тоже как-то удивила. Но удивило то, что он стоит 800 рублей, но, видимо, востребован, потому как его тоже на складе нет наличия, наличии. Ну, в интернет-магазине я посмотрела, нет наличия. Содержимое пакета нужно растворить также в 200, 250 миллилитрах воды и сразу выпить. И вот как-то, ну... Мне, конечно, это не грозит, я не загораю, не хожу. А так-то вот кто загорает, это, конечно, очень интересно. Попробовать, как вот он защищает. Ну вот, по этому напитку у меня все. Дополнять или вопросы, пожалуйста, задавайте, Галина. Но если нет, тогда будем переходить к следующему. У нас сейчас там... Э я Валентина Павловская, да, еще нам расскажет про на малину-гранат. Ну, еще раз здравствуйте. Второй раз, конечно, здороваюсь. Хочу вам рассказать о напитке «Малина и гранат». Это Контра». Это, это освежающий напиток с малиной и гранатовым соком. Идеально подходит для коррекции рациона, контроля калорийности и в качестве источника натуральной клетчатки на каждый день. Почему? Потому что клетчатка может быть вкусной, то что малина и гранат. Mm -hmm. Освежающий напиток с, комп... с комплексом пищевых волокон и натуральным соком. Mm -hmm. Валентина? Включите микрофон. Я нечаянно вам выключил его. Одна порция напитка содержит три с половиной грамма клетчатки вот эта клетчатка в желудке разбухает, создавая ощущение сытости и помогая уменьшить объем потребности порции, а также подавляет тягу к сладкому. Затем она попадает в кишечник, он обеспечивает рост полезной микрофлоры и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Наслаждайтесь вкусом, контролируйте аппетит. Получайте правильную клетчатку. Но я тоже здесь не нашла очень много о нем. ну здесь он похоже вот этот напиток, как на Активайбер. В Активайбере тоже клетчатка, и он тоже вот наполняет сытость. Так что вот этот тоже контролирует, что... Прием пищи, контроль идет. Ну, вот у меня все, собственно говоря. А, пожалуйста, кто-то или вопросы, пожалуйста, задавайте. Да, а здесь прямо вот на коробочке написано, на коробочке прямо написано Fiber. То есть у нас теперь нет актив в капсулы, как раньше был. А вот именно появился вот такой активфайбер в виде напитка. Действительно, очень классный продукт. Вот для коррекции веса очень подходит. Ну и для нашего кишечника. У кого сахарный кишечника. диабет? Да, и желудочный, кишечный тракт, там полностью сахарный диабет же. У -у -у. Э, пожелудочная, когда не работает, адреналин не вырабатывает. Да вот как раз для тех, у кого у -у -у. сахарный диабет. Он вообще Мал. просто заменитель питания. У -у -у. Ну и для коррекции веса вот два вот этих продукта, вот то, что сейчас Валентина рассказывала и то, что рассказывала я про яблоко, лимон и гранат. Они да, вообще они... все... Это дополняют они друг друга. Вообще вся серия ЮГО, она как бы вся идет. Ее можно для контроля веса. Как бы вся. Вот многие пугаются, называется ЮГО. Мне одна женщина говорит, Ой, боже, да это китайщина, не надо мне. Многие думают, что юго – это китайская продукция. Я не знаю, у вас у кого-то было такое, нет? Но у меня вот две клиентки, я еще, ну мы-то привыкли, знаем свой продукт, а другие люди не знают. Говоришь им, купи вот из коллекции, у нас такая серия юго-напитков есть, наша натуральная, они говорят, китайская, не будем. То есть, вот, я не знаю, как у вас, но у меня люди боятся слова юго. Поэтому, когда предлагаю вот эти напитки, я не говорю, что называются юго. Я просто говорю, что вот есть такой-то напиток, есть такой-то напиток. Тогда люди покупают. Только стоит сказать юго. Все думают, что это Китай. Не знаю, почему. Так, еще... Вопросы дополнения. но ну, в принципе, тогда если вопросов дополнения нет, то у нас повестка дня исчерпана. Но я хотел бы еще кое-что дополнить. Вот по обучению, да, смотрите.